В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета находится много редких экземпляров книг. Одна из таких достаточно известная ⁇⁇– и режиссер ⁇ или Кодекс Абая. Уникальнейшее совершенно издание перед нами, сохранившееся в единственном экземпляре, и которое